Всем привет дорогие друзья, с вами как обычно Вуди И добро пожаловать на обзор Тимран Капа номер один Который прошел на той неделе Обзор чуть припозднился, но ничего страшного В общем-то, так, давайте я сделаю себе девмоб Давайте посмотрим, какие триксы здесь в принципе есть Ну и будем смотреть демки. В общем-то старт у нас как вы успели заметить просто спуск с рампой на рампе прыгать нельзя то есть мы по ней просто на нее наскальзываем и летим далее мы здесь прыгаем прыгаем прыгаем две рампочки для двух игроков и один собственно берет плазму если требуется другой просто встает на позицию сюда вот на лампочку чтобы, собственно, подкинуть второго. А в ЦПМ можно спрыгнуть просто с даблджампа сюда. То есть с даблджампа и буста с перчатки от первого игрока. А второй, а в q 3 в, берёт, второй берет плазму, как бы прыгает по этим по столбикам, делает прыжок на первом и, собственно, залазит с плазмы, для чего здесь вот эта штучка и есть. Далее, значит, человек, который сюда забрался, нажимает кнопку, выпадает флай, и этот флай надобно поймать. Тот игрок, который вот тут вот стоит, он должен поймать этот флай и залететь сюда. Далее, пока второй летит, этот уже на готове, он должен пихать во второй телепорт, Другого да? Сложно, наверное, будет Темран кап тем, Ну, в смысле, темран карту как-то обозревать Что здесь происходит, ну да ладно Ну, в общем-то, заходим в телепорт Первый оказывается здесь У него, значит, давайте его Роуд разберем Первую часть У него здесь внизу оп, он делает оп Собственно Залетает наверх, у него две ракеты Здесь берет аптечку и здесь закрыто Что делает второй? Второй берет гранату, перепрыгивает с гранатой сюда, нажимает кнопку и вот эта дверь, собственно, она открывается. Далее, по дефолту, да, рассматриваем дефолт. Не дефолт, будем смотреть, э, уже в демках я прям все не буду разбирать, то это очень долго будет, наверное. В общем-то, здесь один стыд. один стоит все еще там, либо уже здесь наверху, да, перелетел, здесь у него тоже, по-моему, две ракеты, да. В общем-то, он либо кидает ракету второму, другому, да, будем говорить другому, первый-второй запутаемся. Либо он перелетает сюда и отсюда кидает вниз ракету, но лучше, конечно, оттуда. Здесь, в общем-то, каждый берет по ракете, у каждого своя ракета. Тайм, с таймингом, с прыжком делается 2х, залетается сюда наверх, и здесь две кнопки которые необходимо нажать обе если вы нажимаете обе плюс-минус одновременно, то открывается внизу, собственно, вот эта вот дырочка и портал, который ведет дальше в комнату, первый у нас игрок, один игрок оказывается здесь на гранате, и он по идее должен у второго здесь об с плазмой да три плазминки дают второй здесь он делает этот топ таким вот образом да надо залететь вот сюда вот наверх а в, в, в другой пока тот делает топ должен как бы кинуть ему гранату то есть с каким-либо с каким-то углом да определенным например или там не знаю вот сюда да как-нибудь ну в общем-то каким-либо каким-либо образом который вы придумаете сможете найти и так далее один залетает сюда здесь у нас вот эта вот кнопка она активирует вот этот лифт то есть второй кинул, один кинул гранату сразу пошел на лифт этот сюда залетел нажимает на кнопку и сразу же спускается и вместе оказываются на лифте ну и у каждого свой телепорт входим в финальную комнату Здесь у нас обычные стрейф-прыжки. Ничего прям особенного нету. Оба нажимают кнопку. И пады меняют свое расположение. То есть, становятся как бы зеркальными. Ну и здесь просто распрыгиваемся. Летим сюда. И каждый, каждый берет рейл. И, собственно, стреляет по кнопке. Ну и финиш. Одному никак нельзя... Точнее, наверное, можно, но, по-моему, нельзя. Вот я взял Дорелла. Видите, тайминг специально такой, что один никак не финиширует. Нужно, нужно обязательно два игрока. Такие вот э, триксы. Наверное, мы разнообразие всего и вся увидим в темках, я надеюсь. Так что особо разбирать не буду. Могу сказать только что отдельное спасибо Аксосу димону тути-фрути и дональду потому что все они тесте я чуть-чуть тестил но ну, немножко принимал участие но моя роль особо незначительная вот а ну и давайте наверное разберем то что в демках по моему точно не будет здесь в общем то можно в общем-то идти обоим не обязательно суть в том что нажимая вот эту кнопку левую, опускается финиш. И можно упасть и оказаться вот здесь. И в целом, если пока один прыгает, второй может уже, например, делать какой-нибудь приджамп. Такого вот рода, да? и долететь до финиша это тестилось это все реально но это по сути то же самое просто по времени поэтому наверняка этого никто не делал проще по падам прыгать а, наверное а ну и еще то что мы с дональдом придумывали можно когда вы выходите оба сюда в эту комнату один пихает другого наверх тот залетает на финиш берет рейл спускается в телепорт оказывается снова здесь стреляет в кнопку опускает финиш. В это время один игрок может уже делать приджамп и залетать. А второй после выстрела приджампится по этому паду. Там что-то... Но ну, мы нашли какой-то спейсинг, очень сратый такой, непростой. Приджампится по паду и, собственно, тоже залетает на финиш. Но по времени это тоже плюс минус одинаковое количество прыжков там получается плюс минус одинаковое поэтому это естественно этим никто не занимался даже если кто-то это и тестил ладно давайте перейдем к демкам надеюсь что все демки в порядке буркап да так угу три давайте шестое место не было Зепли это у нас американцы как мы видим давайте посмотрим Так, я хочу запись проверить, запись, запись записывается. Вот, собственно, все по дефолту происходит. Естественно, мы посмотрим э, взгляды от обоих игроков. Вот он перепрыгивает с гранатой, открывает кнопку, кидает наперед практически его ракету. С прыжком таймер 2x. таймит гранату этот уже на лифте нажимается кнопка тот спускается ну и оба прыгают ну единственное что здесь еще можно прыжок срезать сразу на кнопку прыгнуть без главного пада <coughs> второй что-то там запоздал конечно но ничего страшного вот достаточно дефолтный роут так давайте посмотрим что у него происходит вот он забрался с плазмы нажал кнопку тут уже на готове полностью вверх его пихает Таймит ракету. Ну, у них там, по-моему, пинги, кстати, чуть ли не лановские были. У них был зепилен, как я понял. Они мало того, что вроде как живут рядом. Они еще и... У них еще и свой сервер был. А, но он очень долго на финише начинал, да, я понял. А, еще и долго кнопку нажимал. Ну, в общем-то, косяк да как бы они на этом то что не было только ждал там секунды две они очень много потеряли на этом ну и собственно какие дела так бельгийцы киткат и джелл you are tied for the lead. давайте посмотрим что придумали они если они что-то придумали Пока все достаточно дефолтно ничего такого не происходит хороший 2x а чуть-чуть он завтыкал да, видимо с кнопкой блин классный об с гранатой очень классно тут уже все плюс-минус более четко да Единственное, что не очень синхронно, опять же, то есть можно было бы это и нивелировать, и идти более синхронно, но, видимо, в силу возможностей тиммейта, да, тимран происходит в основном. В целом, конечно, ничего тяжелого никто не делал, но... Как бы все равно тимран зависит от двоих игроков или от пятерых, да, смотря насколько карта на то он Тимран. На и про кипоп. Одинаковое время у них абсолютно синхронно, ребята выступили. Посмотрим, если у них что-нибудь интересное. Очень быстрый залет. Телепорт. вот здесь на ракетах конечно они долго это все соображали не очень оптимальный роут. тоже с гранатой гранату вот в общем-то новый э, способ прохождения до комнаты что можно просто толкнуть с гранатой чув чувака и будет часть. Ну и здесь абсолютно синхронно. Да молодцы в консоли рисовать умеете. Так, подожди, а мы Джелвана не посмотрели, да? Блин, я это да, извините, ребят, мы Джелвана это не посмотрели. Ладно, запомнили, мы посмотрели тех и этих. Нифига финты. Вы видели, Джилван? Кифин... Вы видели, ребята? Давайте еще раз. Я обращу ваше внимание, если вы не заметили. Джилван, тупо финты. Ты посмотри. Так, идем подальше. Во! Вы видели, как стрейфит Джилван? Жестко, Конечно. ну хорошая плазма тут как бы ничего не скажешь он пролетел просто он просто пролетел очень быстро очень быстро тут они все за с определенными углами все это естественно оттачивается отыгрывается тренируется быть ли не стал связать угол? Не, ну техника у Джилвана явно получше, конечно, чем у Китката, но тем не менее все в порядке. Хорошо, хорошо. Так, паркипоп начался, да? Смотрели, я так понимаю? конечно не телепорт сделали но вот здесь вот они конечно очень долго прокипов ждет не уверен что это прямо медленнее но по моему это гораздо медленнее чем сразу кидать ракету ну и вот он скидывает его на лифт сам отпрыгивает назад очень долго пешком шли еще на финише но зато срезал прыжок как бы можно срезать прыжок и без топтания на финише. Ну, в целом хорошо, хорошо. Дональд отправил. Я не отправил, я честно забыл, потому что мы доигрывали еще в ИКУ-3 пытались сделать. Ну, давайте в любом случае демку Дональда посмотрим. Я абсолютно забыл отправить демку. Отпрыгивает, значит, от рампы вон там. Известная багуля рамп. Если они под определенным углом. Ну, в ИК-3 мы, собственно, ничего не сделали. Мы просто исполнили чистый ран, по-моему. Насколько это возможно. также как и про ки поп с Начесом мы делали вот эту вот, этот, вот эту срезу <свят> <свят> Дональд чуть-чуть хуже бы стрейхил и не долетел бы ну нормально нормально так второе место значит Уранье и Кайрос ранний карс две секунды от нас с дональдом давайте посмотрим что они такого придумали на две секунды главное не забыть второго посмотреть а ну да я понял тему что он не ждет а сразу забирается на второй. Блин, классно. А мы про это не подумали. Ну и я не буду оправдываться. Да, таким образом тоже можно. И это тоже быстрее, судя по всему. Блин, классно, классно. Мы об этом не подумали. Я оправдываться почему, как это все случилось не буду, но Тем не менее, приятно видеть, что Как бы никто темран это и не играет, а люди-то способны. Мы с Дональдом как бы поиграли за компанию. И, блин, ну классно же. Классно. Ребята все способные. Все могут в роуты что-то придумать свое. Ну, кроме про попа, Как бы, блин, ребята молодцы. А давайте проводить часть чаще тогда Team Run если вам нужен кап для того, чтобы играть в Team Run, мы вам дадим кап. Просто имейте в виду, что карт... Тимрановских тоже мало а, В общем-то, так, Кайрос 49.3 Затаймили старт, чтобы Как бы побыстрее упасть, да, с прыжка Ну там немножко быстрее, но все равно Каждая, я думаю, копеечка Вот он сразу идет, значит, наверх И не ждет И здесь они в один телепорт прыгают. И здесь, собственно, скип, который мы веди... увидим еще в CPM, по-моему, где-то. Скип, ну, Кайрас, прыжок. но они... они оба, да, походу скипнули, судя потому что они синхронно прыгают. Блин, ну классно, классно. Но прыжок дает 600... Ой, ну, не 6... Нет, прыжок 700 должен давать. Ну, ладно. Классно. И первое место Сноу и Гоблин. Сноу, блин. Как их можно назвать? У них очень интересный старт. То есть он первого отправил прямо сразу в путь. А сам потихоньку побежал. Давайте я объясню. Попробую. В общем-то, зачем, зачем так сделал? Мы ну, с Дональдом тоже там кое-что сделали, и в этом есть определенная логика. В целом, дорожки э, в первой комнате сбалансированы. И если вы одновременно скачете, и оба делают все хорошо, то человек, который с плазмой, например, в Аку-3, да, может иногда врезаться в человека, Который спереди, значит. Но это больше для CPM работает, а не для vq 3 для vq 3 я не знаю, зачем они так сделали. То есть, ну. Но по идее, да, у первого будет чуть меньше тайм, у второго будет обычный тайм по факту. И так как засчитывается сумма таймов, в этом есть смысл. Но в CPM в этом есть еще и другой смысл. Потому что одному надо быть быстрее чем первый, <laughs> чем другому. Одному надо быть быстрее, чем другому. И для этого, собственно, это все происходит, чтобы сэкономить время, чтобы никто никого не ждал. Я к этому веду. Да, я пока тупой. Утро. Вот это все. Ладно, давайте смотреть дальше. Оба зашли в телепорт верхний. С гранатами просто перелетели сюда. Тоже, значит, все абсолютно скипнули. Оба заходили в телепорты друг друга. Оба скипнули прыжки. И, собственно, 44 секунды. Классно. Классно. В U3 очень классно. Так, CP. Э, Некропсай. Э, краз... э, он играл с крызиалом. К сожалению... А почему какой-то у А, ну может у них не было особо времени. И я не знаю, это плюс-минус там какое-то пятое прохождение, да, вероятно. Они даже, ну, с ролями еще не разобрались, кто что должен делать, кто, кому как удобнее будет делать и так далее. Залетел каким-то чудом. Некрапса это, по-моему, дофитео, да? Если я не ошибаюсь. А все хорошо сделано-то. А где они потеряли? Ну, то есть, не то что... Ну, без, без особых каких-то там косяков, да? Тихонечко делают. Все в порядке, дефолтным роботом. Неужели на... А, ну да. Сейчас призял будет ждать. А он даже не подождал особо. Ну, там, в принципе, тайминг нормальный. А, ну вот им сейчас придется заново это прыгать. Ну я понимаю, тут из-за недостатка э, опыта одного, собственно, второй совсем уже тянет. Ну то есть, э, то есть, если один человек играет, ну слабенько, а второй средненько, то это уже, конечно, могут быть проблемы, потому что если вы играете совсем слабенько и не можете по падам пропрыгать, которые достаточно легкие, ну, наверное, конечно, пока. Ну, пробовать можно, пожалуйста, Ебраны я не запрещаю, ко мне что-то гнут вот, не долетел. Ну, бывает, бывает, ничего страшного. Я, в общем-то, к тому, что будьте аккуратны и друг на друга не горите никогда вообще в тимранах, потому что сейчас у вас что-то не получилось, там через 5 минут не получилось у вашего партнера, да, вашего тиммейта. Как по это дефраг, все прямо с первого раза, естественно, никогда не бывает, поэтому имейте в виду, что и скиллы разные, и у кого-то лучше будет руки-джам получаться, у кого-то там стрейф лучше будет получаться. То есть это все надо друг с другом общаться и узнавать, у кого какие сильные стороны, и в дальнейшем тимран разбивать на комнаты, которые вам подходят. Ну, либо крутиться и вертеться. Если доступа в нужную комнату нету, а меняться комнатами потом неудобно, там, ну, это нюансы, в общем, же. Ладно. Тофу Шаркосити минута 0.6. Судя по всему, тоже прошли просто чистенько. Фрог 3 играли они. Тоже Фрогу, кстати, огромное спасибо Фрогу. Оба пошли за плазмой. М -м -м. Что такое тут они придумают? А, зачем он его <laughs> Ну ладно. Да, ну он думал, наверное, что без плазмы не залететь, но это CPM. Ну тут все тихонечко, нормально затаймил, затаймили ракету, то есть по прыжку. Тоже вот этого они такую срезку, ну не то чтобы прям то быстрее, но свой такой обход оба, почему бы нет, тоже хорошо, ну очень много лишних прыжков, но если ему так спокойнее, почему нет, то есть если стрелов страдает, почему бы нет, нормально, хорошо, Молодцы, ребята, так пятый, да, пятый, а подожди, а мы все а подожди-ка а Шаркости посмотреть? А мы у Гоблина посмотрели второй? Мы у Гоблина не посмотрели второй, да? О чем молчите? О чём... Блин, я настолько не привык, что надо две, грубо говоря, демки одинаковых смотреть. У меня так ломается шаблон, вы не представляете. Это как-то я два раза должен в одной папке демку посмотреть. Ладно, сейчас посмотрим, вернемся. гоблину не волнуйся, гоблин. Если ты это смотришь, все равно я в тебя разочарован, потому что ты не хочешь играть пушки со мной. Ну, в общем-то, все хорошо зачем-то с приседом ну так ну, попроще ничего страшного я, я не возмущаюсь если что не критикую ни в коем случае чьи-то роуты там и так далее я просто так удивляюсь как бы по-хорошему удивляюсь почему ух ты с приседом зачем в общем-то да минута 06 так давайте вернемся к гоблину. гоблин это мы не посмотрели рисует гоблин нам глазики носики ждет оппонента злой гоблин вот он его значит спихнул вниз сам пошел но это все только для того, чтобы сумма таймов чуть-чуть была меньше. ЦП в Q3. Как бы в целом Неплохо. Да, тут, конечно, все, все поскипывали, все поскипнули. Отличная демка, что я могу сказать, отличная. Ну, я надеюсь, вам плюс минус понятно, хотя бы что происходит, если что пересматриваете, как бы записи, да. Так, кости мы посмотрели. Кошоков, первая демка из минуты кошков и Это пил, насколько я помню, 578. Интересная моделька Кошкова. Вот просто с даблджампом отлично залетается. Тоже все плюс-минус тихонечко. Торопиться ни в коем случае не нужно. Всему свое время, скорость вы еще себе успеете нарастить. А вот ну, хорошую мышечную память это надо постараться. Хороший 2Х. Тоже, собственно, вот они э, просто скипнули оп, хотя в особом побыстрее в данном случае. Не, ну хорошо, молодцы, ребята. То есть... Э, <coughs> <coughs> Ребята-то способны. И это, на самом деле, очень приятно. Очень приятно, что в итоге поучаствовала э, ну вот там плюс-минус... А, ну сколько? По списку было 13 команд, по-моему, или что-то типа того. 13 команд было по списку, и вроде как все, или почти все отправили демки. И, блин, очень круто, что ребята поучаствовали. То есть я к тому, что Тимрану никто почти не играет. Играем только мы с Дональдом, там, да, с Димоном. Но с гоблином в последнее время поигрывали тимраны. Но... Блин... Что я хотел сказать? А, в общем-то, имейте в виду, сервера тимрановские. Если что, есть в дискорде, в, в текстовом... М -м -м, ссылка в описании будет на Discord. Там есть текстовый канал тимран. Там в, за в закрепленных сообщениях есть сервера тимрановские там их типа 5 штук больше, больше даже поэтому выбирайте себе если захотите играйте список карт, там, я не знаю, напишите мне, я вам напишу что-нибудь простенькое но вот эта карта, она совсем простая как бы дальше будут сложнее, намного карты более техничные эту карту мы специально переделывали для того, чтобы ее поставить первой на Team Run Cup и посмотреть как как как вы, как люди это съедят? 57 себе один, в общем-то, бил. Очень много просто хочется сказать на самом деле по тем ранам и стримов, как вы могли заметить, пока не особо не особо есть, поэтому особо и не поговоришь. Ну, пока не до стримов, так скажем. Да, все четенько, все хорошо исполнено. Никто не торопится. Это самое главное, что все тихонько делают. Нету какой-то тряски, все согласовано, да? Как бы нету какой-то нервика этого, что а, а, надо быстрее тут, быстрее там, еще быстрее пихнуть тебя, а мне потом прыгнуть. А в общем-то это приятно. Так, четвертое, да? Четвертое, значит, место. ИДМ с одинаковым таймом на 10 секунд быстрее, 48 секунд. Интересно, стрейфит вверх. Тут уже все побыстрее. Ребята, видно, поопытнее. Чуть-чуть в целом дыхрали. Вот тут уже ДМ был сразу наверху, да? То есть он ничего не ждал, он просто залетел и все. И тут то же самое не делать Но это медленнее. Это немного медленнее чем собом, который например не дефолтный да как делали, как должны делать а с запуск не с запуском граната с отталкиванием гранатой да нормально ну то есть вот как у нас кубхрест дональдом в п3 да просто чистенький ран но я, кстати, не знаю, ребят, давайте с обами дружите, потому что скипать оп и терять на этом время, потому что вы там что-то не смогли затаймить и так далее, не, не надо типа слабину такую проявлять. Таких моментов в других картах намного больше, просто намного больше. Здесь только один момент, когда один зависит от другого настолько. Что вам надо затаймить, и то тут как бы все очень упрощенно. Поэтому старайтесь как-то координироваться, находить какой-то общий тайминг. Не, не забывайте, что один может подавать какие-то сигналы другому. Главное не говорить. Я к тому, что главное не говорить сигналы, как бы не, не говорить, все сигналы должны происходить непосредственно в игре. Если у вас голосовая коммуникация, то имейте в виду, что вы сказали для себя сейчас на сервере Ping. А, ну, ну, на сервере не так, там не так критично, но. В дискорде где-то везде там пинги, небольшие, но пинги. Поэтому имейте в виду, что вы сказали, типа, давай, например, да там кидай гранату. И он кидает гранату там через полсекунды или чуть-чуть позже, чем нужно. Это уже, типа, да, как бы это уже фейл. Поэтому все какие-то признаки, сигналы в темранах, они должны происходить непосредственно... В самой игре там прыгнул нажал таун там пострельнул да еще что-то как бы вот такие вот моменты но исключение если кто-то смотрел шорт э персон -э, стримы когда мы играли втроем исключение там это двери и то мы потом в конце уже не говорили просто там большое расстояние возможно дональд не слышал там еще что-то и димон мог не слышать мои прыжки Поэтому я уже говорил там чуть-чуть заранее, что гол, типа открываем двери. Ладно. Брендон Найт, 42-2-8-8. Тоже, собственно, отпрыгивали... Отпрыгивали от рамбы. Тоже заранее ракетка плюс-минус. Не, ну Найт Брэндон это два ветерана. Они тут тоже, значит, скипнули нафиг эту комнату. На чем очень много выиграли. Но мы с роутом, да. Я вообще спорить не буду. Москаль там что-то все залупается, что... Ой, они такой роут сделали. Ой-ой-ой. Я напомню, что... Во-первых... Было бы, наверное, с одной стороны, не очень честно, если бы мы сильно запарились с роутом. Потому что мы ее играли во время теста. Но мы были честны со всеми. Мы не играли ее вообще пока. Teamrunt, пока команды набрались, пока то все, пока там доделывались какие-то технические моменты по карте, мы ее не играли. Мы играли честно, вот от. Как бы. От, от старта до финиша и играли мы типа больше на интерес как -то. ну то есть роуты которые мы видим они присоединились общие, То есть тут ничего, по сути, нового, наверное, уже не, мы не увидим. Это все мы видели частично в ВП 3 Это уже и CPM делалось. То есть, äh... очень классный стрейк, кстати, от Найта. Ну, Найт, кстати, хорошо очень стрейкит. Не знаю, что он забил на дефраг. Нормально, хороший. наверное. Так, это кто были? Третьи? Третьи. Вот, в общем-то якобы победители ой-ой-ой в общем я не буду мне просто не очень понравилось что как отношение москаля по этому всему поводу и он видимо каких-то вещей не понимает, которые я пытаюсь сейчас объяснить, что мы играли как минимум номинально конечно хотелось там и выиграть и все но мы как бы там не знаю ну прям не затрачивали там по часам не знаю, часа 4 за 2 дня поиграли. Ну, то есть 4 часа в 2 дня примерно. не знаю, Где-то больше, где-то меньше. Ну, в общем, я еще раз ни в коем случае не оправдываюсь. Если кому-то станет легче, и кто-то сейчас говорит, уу, В, у, не играл, говорит, карпу ла-ла-ла. Я просто хочу сказать, что... Что? А, ну да, если кому-то станет легче. Да, мы проебались с роутом. Но я еще скажу: мы особо не искали. Вот и все. Andad Москаль, в общем-то, 41.8. У них старт спирил, чтобы гораздо. Ну, быстрее упасть, собственно, и сэкономить в себе времени. Играл со скайпсом. собственно вот этот скип от одной гранаты кстати говоря да и залетали то есть вот у них э, за счет вот этих скипов видите какие чеки получается первая комната очень медленно вторая уже сразу плюс 3 секунды потом плюс 2 секунды и потом минус 160 такие вот дела давайте с глаз скайкса что произошло посмотрим я не отрицаю я и осколюсь сразу почти сказал ну там типа слово за слово так сказать да я ему сразу сказал что да вы проебались с ротом и что как бы кичится тем что вы там какой-то уникальный рот нашли да вроде то же самое все все делали А, там не граната там 2x было от ракет я понял да я вас поздравляю ребят если вы сыгрались прям у вас все хорошо я вас поздравляю но не надо сразу подключать кого-то своего внутреннего зерга пожалуйста я очень не люблю это я могу там не знаю наверное, за мной тоже есть такие косяки которые я не замечаю например да это вообще что я там где-то что-то повыебовался но это больше в шутку у меня бывает и как-то вроде все понимают я вроде еще не слышал в свой адрес ничего такого что типа учатся ну а тралкают конечно но я не думаю что это всерьез какой я, я честно ребята посмотрите так, в общем-то, давайте, первое место. Первое место, ты кто же, кто же? Ладно, в общем-то, я с Дональдом играл. Ну, нормально. Карта, конечно, такое себе. В общем-то, я его здесь пихнул на старте, чтобы... Он побыстрее полетел. И у нас достаточно дефолтный роуд, мы его просто немножко там видоизменили. Кидал он мне ракет в стену, который я ловил. А здесь, в общем-то, он тоже меня подкидывал гранаты то, что мы уже видели. Ну и здесь, собственно, наверное, только из-за этого весь раный случился. Мы сделали синхронный... Га гаунтлет буст. То есть буст с перчатки синхронный сделали. Кто хочет там в Теймскере что-то поразглядывать, кстати, там, ну, все демки скачивайте на ДефКонс, тут я уж не буду прям заостряться. Вот он мне кидал в стену. Ну, давай я за скелю Сейчас, конечно, что, что это вторая демка. То есть, что происходит? Дональд прыгает. На второй прыжок я прыгаю с ним, чтобы он на меня не запрыгнул. Ну, тайник, да? И мы одновременно друг друга пихаем перчатками и делаем буст жопой. Это очень важно. Жопой не потому, что мы ЧСВ тупые. И просто мы... На, вот похуй, мы можем из пильмай попрыгать. Суть не в этом. Суть в том, что если мы будем делать... Передом, например, да, буст. То есть каждый будет делать по траектории. Ну, давайте я не знаю, зайду, да. Наверное. То есть если каждый, вот мы прыгаем друг на друга, и каждый будет делать в свою сторону дальше, то есть вот мы пихнули и делаем буст, мы, во-первых, друг другу мешаться очень будем. Во-вторых, нужно учитывать, что перчатка толкает назад а там не машингана там ничего нету мы толкаем друг друга назад если даже мы друг другу не будем мешаться и я допустим стою вот здесь да как бы а дональд чуть-чуть правее и мы друг на друга прыгаем толкаем перчатками то есть мы должны повернуться он меня толкает туда я его толкаю туда и делаем передом буст. Это тоже медленно, потому что, во-первых, с перчатки не так уж и много ты там набустишь себе, а во-вторых, вы толкаете друг друга не по направлению буста. Поэтому было, собственно, решено, так как скорости не хватало, было решено делать спиной. Поначалу было тяжеловато, но потом и плюс-минус там один из трех, ну достаточно часто в общем-то получалось, иногда даже там Чуть ли не три раза подряд мы это делали. но ну, именно вот совсем раном, да? Там. Ну, то есть, не просто трени тренировались и сделали три раза подряд, а именно в игре сделали. Ну, в общем-то, вот мы как бы прыгаем, пихаем друг друга назад перчатками и, собственно, сликаем жопой. Там единственный был риск, что мы иногда могли друг в друга врезаться спи спинами, так сказать. Кто-то кто кого-то как-то как бы, заблочит, да, и уже фейл. Естественно, свои риски были. Бывало, что и перелетали просто пат этот, на который должен был быть второй прыжок. Ну, в общем-то, бывало всякое и смешное. Дональд, прости меня, но я должен это показать. Есть, в общем-то, девочка. Так. А куда я ее закинул? это что ли да у нас был ран вообще почти грубо говоря идеальный кстати интересно средние чеки у нас с этим это я сохранил демку мы здесь карту не прошли но было очень смешно я смеялся очень долго на плюс 48 нормально ну как гоблин сказал кстати у нас ран был здесь еще старая стратка наверное будет, ну да на 400 как гоблин сказал зато у нас самый честный ран мы ничего не скипнули все честно прошли вот здесь уже значит э, а с бустом это мы тренируем все у нас получилось мы летим все мы идем на плюс на тот момент и дональд промахивается в окно я сначала не понял а где финиш то мне показалось что он попал и типа, блин, ну это было так смешно, Дональд, ты прости. Ну, это нормально, что кто-то промахнулся. В тимранах вообще, наверное, нельзя какие-то АИМ штуки вот эти делать, что кто-то куда-то должен попасть там гранатой в дырочку, не дай бог вообще. Поэтому... Как бы вот, ну это просто самое веселое, что мне запомнилось. Я эту демку сохранил. Давайте, в общем-то, перейдем к результатам. Такие вот у нас результаты. Спасибо да всем участникам. Большое спасибо всем, кто дал сервера. Это Nate, кг там Фрог подсуетился. Большое спасибо вам, ребята. Я не знаю, смотрите ли вы этот обзор, по крайней мере, Frog. Frog, if you watching this, just let me know. I'll, I'll, I'll, I'll give you my thanks. In the... uh, в общем-то, 6 команд. Получается в VQ3, 7 CPM, по списку у нас так и было 13. Единственное, что я не отправил демку в VQ3, а взял не отправил демку в CPM. И получилось как бы не очень хорошо, но в целом все прошло плюс-минус нормально. Блин, ребят, посчитайте сколько, это 26 игроков, 13 команд не на каждый варкап даже столько пришлет. ну в общем давайте подытожим все ребята молодцы всем большое спасибо к москалю мне отношение немного испортилось я теперь тебя него не очень так сказать люблю да и димона ты вчера тоже расстроил насколько я смог понять в общем-то планируется этим ранкапы там может быть один раз в месяц проводить может быть чуть реже да как-то карт 10 штук условно говоря на двоих типа штуки 4, там на троих сколько-то там на пятерых есть карта то есть это будет еще чем больше игроков тем сложнее это организовать 2 на 2 типа ну к тимранны на двух игроков в принципе как мы поняли достаточно изи организовать и каждый себе найдет партнера а вот найти двух партнеров это уже другое в общем то еще раз всем спасибо пишите в комментариях что думаете по поводу тимран капов вообще то есть как часто может проводить там и так далее еще раз напомню что их в Team, Team Run Card очень мало. Ну, в общем-то, все, ребят. Всем спасибо, всем удачи. И увидимся на серверах и на стримах и где-нибудь. Не забывайте ставить лайки, подписываться, поддерживать. Вот это все. Я очень скучаю по вам, но пока стримить не буду. Пока я не могу. все <с -2> Все. Все. Всех люблю, целую. Всем пока.